Друзья, если вы хоть раз задумывались, а нужен ли вам штатив, вот несколько причин, зачем он вам может понадобиться, и характеристики, по которым их следует отбирать. Итак, что из себя представляет штатив? Это трехножная раздвижная конструкция с центральной штангой, сверху которой вы прикрепляете ваш фотоаппарат либо видеокамеру. Итак, в каких случаях стоит довериться штативу? Первая это съемка на длинных выдержках фотографии, вторая это съемки видео. И третье, при съемке самого себя, если вам некому помочь. Быстренько пробежимся по характеристикам, которые отличают один штатив от другого. Я могу выделить три основные характеристики. Это его вес, который влияет на стабильность, это его высота и это тип головки. С весом все просто. Чем тяжелее штатив, тем более он устойчивый. Но тяжелый штатив приходится таскать на себе, и это довольно тяжело. Поэтому здесь вам придется выбрать что-то среднее. По высоте, как правило, чем выше штатив, тем он удобнее, поскольку вы можете выбрать положение от самого низкого до максимального. Но, опять же, это увеличивает его габариты, и вам придется таскать больший по размерам штатив. По размерам штатив бывают либо настольные, либо напольные. Настольные, как правило, до метра, а напольные выше метра. Также не стоит забывать и о материалах, из которых выполнен штатив. Большинство нормальных штативов сделано из металла это как правило используется алюминий и сплавы алюминиев также более дорогие и легкие версии делаются из карбона а дешевые штативы делаются из пластика некоторые неплохие бюджетные варианты имеют в себе металлическую основу и пластиковую фурнитуру само собой чем меньше в конструкции пластика тем она будет прочнее по типам головок головка это то что соединяет ваши ножки с камерой и добавляет вам дополнительный функционал в виде возможности поворачивать вашу камеру в нужном направлении, при этом не трогая ножки. Основных штативных головок бывает три типа. Шаровая, трехосевая и двухосевые видеоголовы. У каждой есть свои преимущества и недостатки. Шаровая голова довольно компактная, позволяет вам быстро направить вашу камеру в нужном направлении. Как правило, это одним рычажком. Вы можете полностью изменить направление Камеры. Но на шаровой главе практически невозможно снять видео, в которых вам необходимо сделать какие-либо движения камерой, потому что движение будет слишком резкие. Но если вам надо снимать видео в каком-то заданном направлении на протяжении всего ролика, то шаровая глава и с этим справится. Трехосевая глава позволяет вам снимать фото и может помочь вам снять видео, поскольку вы можете более плавно наклонять либо проворачивать камеру вместе с головой, а также вы можете независимо производить изменения по отдельным, по трем разным плоскостям, это позволяет вам очень точно выставить ваш кадр, но такая головка занимает гораздо больше места. Видеоглава отличается своим размером и плавностью хода, но у нее отсутствует регулировка по наклону горизонта, что может заметно усложнить вашу съемку, но при видеосъемке в которой вам нужны движения, стоит выбирать именно вот такого типа головы. Также вам стоит обратить внимание то, через что крепится непосредственно штатив к вашей камере. В более дешевых версиях это может быть напрямую вкручиваться винт, а в более продвинутых у вас есть вот такие вот площадки, которые у вас всегда остаются под камерой. Благодаря этим площадкам вы можете очень быстро снимать и одевать обратно камеру на штатив не теряя драгоценное время. С головами попроще, вам придется тратить гораздо большее количество времени на то, чтобы прикрутить и открутить вашу камеру. Вот и все, что я вам хотел вам рассказать в этом коротком видео про штативы. Делайте ваш выбор обдуманно, не забывайте советоваться с нами и подбирать штативы под конкретную задачу. А с вами был магазин 812 фото. Счастливо!